YO yeah! Здравствуйте, дорогие партнеры, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я хочу познакомить вас с, со своим бизнесом. Это фонд взаимопомощи World Money. Что же такое наш фонд? Фонд наш это, естественно, не инвестиции, не хайп, не криптовалюта и, естественно, не скайп. Это фонд наш объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Это партнерская программа, где деньги идут сто 100% в сеть, это то бишь от партнера к партнеру, администрация фонда не берет себе ни копейки. И сейчас я вам это докажу. И начнем с того, что как правильно зарегистрироваться у нас в фонде. Открываем мою ссылку. Как вы видите, мы находимся на главной странице сайта. Нажимаем кнопочку «Регистрация». Регистрация здесь довольно-таки простая. Придумывайте себе логин, почту. Почта должна быть Google или Яндекс. Придумывайте себе пароль. Вписывайте обязательно свой телефон и проверяйте, мой логин. Мой логин леди один Его все знают во всем интернете. Нажимаете кнопочку проверить. Можете пройти регистрацию. Нажимаете ОК и ставите галочку. Перед вами открывается оферта пользовательское соглашение. Вы должны его прочесть от корки до корки. Чтобы не было никаких претензий ни ко мне, ни к нашей администрации. И нажимаете кнопочку регистрации. Так как я уже зарегистрирована, я нажимаю кнопочку вход. А вы тем временем Заходите на свою почту и смотрите письмо, ищите входящих или же в спаме. И нажимаете подтверждаете свою регистрацию. Сайт перегружается, и вы оказываетесь в вот в таком кабинете. Первое, что вам нужно прописать здесь или скайп, или же Telegram, или же в крайнем случае, свой профиль своей странички. Ребята следующий шаг это прописать нужно обязательно свои кошельки если нет перфект мани прописываете нули вставляете и, и, и, я работаю только с пайер кошельком так как она самая а, надежная защищенная а, платежная система а, я прописала свой пайер кошелек и нажимаете кнопочку сохранить сайт перегружается и у вас полностью все устанавливается в этом разделе вы можете если вдруг вам не понравился ваш пароль вы всегда можете его поменять ну, и следующее, это загрузить свой аватар. Согласитесь со мной, что работать с партнерами, у которых вы видите, что установлен, установлен аватар, это ну, приятно. Загружаете свою фотографию. Как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегружается и ваш аватар устанавливается. Следующий этап, это вам нужно зайти в финансы. Я сегодня вам, вас познакомлю с этой площадкой с и которая, вход на нее стоит. Первый стол у нас идет в обязательном порядке, а второй стол, это стол выплат, он покупается по желанию. Вот в этом разделе. Вниз опускаете и здесь проводится покупка. Но прежде чем купить этот стол, один или два сразу, вы заходите в раздел финансы, Выбирайте платежную систему, с которой вы будете пополнять. Вот, вписываете сумму. 500 рублей или же если будете покупать два стола, то полторы тысячи и нажимаете кнопочку пополнить. Сайт перегружается, вас отправляет на ваш пайер кошелек, вы подтверждаете транзакцию, транзакцию и как только у вас здесь в балансе пополняется баланс на 500 рублей или на полторы тысячи, вы заходите на площадочку Бехомы и покупаете столы. Как только вы купили первый стол, сайт перегрузился, вы ставите пожалуйста бронь. У нас полный Управляемый бизнес. Здесь вы выставляете обязательно свою бронь. Если вдруг вы не поставили свою бронь и пришел к вам партнер, то он улетит ко мне. Станет ко мне на стол. Ребята, пожалуйста, следите за тем, чтобы были выставлены брони. Это не, не так сложно. Как только вы зарегистрировались, купили первый стол, выставляете на любое место. Но обычно я всегда ставлю слева направо. Выставляете бронь на первый сюда. А Как только приходит к вам партнер, обязательно поставьте сюда бронь. Встал сюда партнер, следующее точно да, это действие проделывайте на этом столе. Ну и теперь давайте я вам покажу, где находится ваша реферальная ссылка. Она находится у вас в разделе партнеры. Вот она. Здесь также будут отображаться ваши партнеры на площадке BeHome. Красным будут они активированы, а зеленым светятся. Это все те, которые активированы. Они здесь расписано до пятого уровня, потому что здесь у нас площадки есть Word Money, есть площадка PD, есть площадка Golden Ring и, конечно, Бехомы. Маркетинг по этим площадкам у меня есть на моем YouTube-канале. Точно так же есть ролик, где указаны, расписаны полностью все 18 стратегий, которые у нас разработаны нашими лидерами и нашими спикерами. Также у нас есть обучение, у нас есть каждый с понедельника по пятницу в 14.00 и 18.00 у нас есть в скайп-чат, где проходят вебинары. Пожалуйста, добавляйтесь ко мне, то ли в скайп, то ли в личку в ВК, в любые соцсети, и я вам дам ссылку на вебинары. В 14.00 и 18.00 по Москве. Понедельник, среда и пятница я провожу в 18.00 занятия для новичков. Я обучаю я, естественно, читаю маркетинг и обучаю полностью, как вести бизнес. Один раз в неделю у нас есть школа финансовой грамотности, которую ведет наша, наша администрация. И плюс у нас еще третий спикер, это Дима Леонтьев. Он также читает вебинары, делится всеми фишками, которые знает мы все спикеры делимся, как быстро заработать деньги, как быстро научиться приглашать, делать бизнес-предложения, как оформить ваши странички, как зарегистрировать и оформить полностью YouTube-канал, как научиться записывать ролики. Ну, полностью всю школу для новичков. Приходите, регистрируйтесь, не бойтесь о том, что вы не умеете делать бизнес-предложения. У нас вы научитесь и будете зарабатывать вместе с нами такие же деньги, как и мы. Ну и теперь, наверное, я вам расскажу, как работает маркетинг на этой площадке «Бэхумэ». Эта площадочка, как вы уже видели, имеет всего два стола. Первый стол у нас рабочий, а второй стол – это ваша зарплата, это ваши выплаты. Если вы входите всего лишь за 500 рублей, покупаете первый стол – то я вам сейчас подскажу, как быстро купить, не, не тратя больше ни одной копейки, купить за тысячу рублей, а, а, чтобы у вас произошел активация этого стола автоматом. Первое, что это, приглашаете первого партнера, он становится к вам на первое место. У вас деньги идут в накопительный баланс, это 500 рублей. Следующий партнер становится, у вас идет сразу же на вывод. Я вам очень советую, не выводите эти деньги сразу на вывод, не ставьте, а купите, выставите бронь и купите сюда себе клона. И у вас не за 1000 рублей будет обойдется ваш бизнес, а у вас обойдется всего лишь откроется стол сразу же за 1000 рублей. И у вас будет, вы потратите на два стола не полторы тысячи, а всего лишь 1000 рублей. 500 рублей у вас а, а, покупка первого стола, и а, с этих а, вы купили а, клона себе, за 500 рублей и с, у вас пошел в накопительный, а с накопительного у вас за 1000 рублей купился автоматом а, за 1000 рублей этот стол. Вот смотрите, вы уже 500 рублей сэкономили со своего домашнего бюджета. Ну и теперь ваша задача не останавливаться дальше. У вас уже есть этот стол выплат и вы да, также приглашаете, делаете бизнес предложение всем. Своим ну, знакомым, ребята, что хочу вам сказать, вы же вот, например, приведу пример, вы приходите в магазин и вдруг вы видите, что очень хороший товар и очень хорошая скидка. Вы сразу покупаете и что вы делаете? Вы сразу берете телефон и начинаете обзванивать всех своих подруг, всех своих знакомых, всех своих родственников и рассказывать, что в таком-то магазине там-то, там-то на той-то улице... Есть вот такой-то вот магазин, что там есть вот такой товар, который я купила, и очень хорошего качества, и с очень хорошей скидкой. Это точно такое же, точно такое. Ведь сетевой маркетинг, он и подразумевает под собой это общение, это давать правильную информацию. И если вы будете этому э, э, дублировать э, меня и э, ходить на занятия, э, э, научитесь, выучите свой этот маркетинг, вот здесь его учите, здесь только первоклассник разберется в этом маркетинге, то вы сразу же начнете зарабатывать деньги. А тем более вы со второго партнера уже вернулись свои э, 500 рублей, которые вы вложили. Ну и что будет происходить дальше? Уже у вас закрылся первый стол у вас открылся второй стол и следующий первый, следующий партнер который становится к вам на первый стол у вас опять идет накопительный опять второй партнер следующий партнер вам приносит на баланс 500 рублей вы их уже можете становить на вывод уже вы можете пополнять свой домашний бюджет а тем более у нас есть переводы между внутренний перевод между партнерами я этим переводом очень пользуюсь все время я свой, свои заработанные деньги вывожу через новых партнеров, партнеры мне переводят на карточку или же на ту платежную систему на которую мне нужно, а я перевожу на кабинет, это очень удобно это очень выгодно, вы не платите транзакции в электронных кошельках, ну и следующий который становится к вам партнер сюда, у вас опять закрывается первый стол, и вы уже идете в стол выплат. Это вы идете, вы идете, и вы получаете сами за себя 500 рублей опять на баланс. Следующие ваши партнеры будут точно так же закрывать первые столы и приходить к вам, становиться на второй стол или же ваш клон опять э, э, закроется и принесет вам на баланс 1000 рублей опять ваш клон или э, ваш партнер станет сюда на этом опять вы получите 1000 рублей на баланс для вывода скажите мне где в каком э, в проекте покажите мне если есть такой проект покажите мне а я может быть брошу World Money и пойду э, э, к вам работать но я уверена, 100%, даже 120% уверена в том, что нет нигде в интернете такого маркетинга. Чтобы вы быстро и так получали всего лишь 500 рублей потратив, вы получали столько денег на баланс. Ну и когда у вас закрывается первый, второй вернее стол, вы опять возвращаетесь к своему спонсору и становитесь к нему на первый стол. Точно так ваши партнеры будут закрывать первый, второй стол и будут опять возвращаться к вам и приносить вам. Или же сюда становится на первое место на накопительный, а если встал сюда, то сразу на, на вывод, на баланс, на вывод. Ну и вот, ребята, это уникальная площадка. Пожалуйста... Приходите, работайте, зарабатывайте деньги. Как вы уже видите по маркетингу, что я не э, совершенно, нигде никому не отдала ни своей копейки. Точно так и вы. Вы же видите, что здесь все идут только вам на баланс. Только вам на баланс. Это же очень выгодно. Так что, ребята... Жду вас в своей команде, присоединяйтесь, будем зарабатывать. Если вам что-то будет непонятно, я всегда вам помогу. Спонсор – это всегда ваше плечо, ваша опора. Ну и до новых встреч на моем канале. С вами была Ольга Арзуманян. Жду вас в своей команде.